Всем привет! Меня зовут Вагит Фартур. Сегодня мы поговорим в этом видео об Авито. А, вообще хочу сказать то, что площадок очень много таких как Авито, да, есть там я а, Авито, РР Из рук в руки, Сланда. Их на самом деле очень много, но среди всех площадок, среди сотни тысяч площадок, Авито а, вообще считается самое лучшее. На самом деле, на практике смотрел на абсолютно разных нишах, и не только на цветочном бизнесе, и на самом деле так. Авито, конечно, народ больше всего использует, и чаще там бывает. Поэтому, конечно, это не значит, то, что не следует использовать там другие площадки, да, но в первую очередь нужно смотреть на Авито. Итак, давайте поговорим об Авито, да. Ну, смотрите, неважно, чем вы на самом деле занимаетесь, сегодня, конечно, мы говорим, как и всегда, о цветочном бизнесе, но если вы занимаетесь продажей какого-то товара или каких-то услуг, или у вас, допустим, не розничная продажа да, цветов, а оптовая продажа, неважно, что вы делаете, в любом случае, Авито – это очень хороший источник клиентов, очень хороший поток клиентов. Но для того, чтобы их получить, что можно сделать, как можно обхитрить, да, так сказать, Авито, получить клиентов и не тратя особо на это деньги, так сказать, можно а, кинуть Авито, да. Итак, а, ну на самом деле, что мы будем делать? Смотрите, а если, конечно, мы делаем объявление, да, ну, например, ну там подать объявление нажимаем, а, выбираем, к примеру, там, неважно, какой город, абсолютно. Ну, не знаю, пускай у меня у вас стоит. И выберем, к примеру, по цветам. Если вы занимаетесь розничной торговлей, то нужно выбрать для дома и дачи растения. да? И тут мы набираем какой-то заголовок, там неважно, какой-то текст. Ставим цену. Обязательно поставьте фотографии как можно больше. да? И потом, что, что очень важно, то, что нужно а, желательно сделать турбопродаж. Для чего она вообще нужна? Ну, вообще, конечно, тут вот написано премиум, а, VIP, объявление, выделение, 60 дней на сайте, там 5 поднятий, да? На самом деле, а, среди вот этих вот а, всех функций, которые описаны, единственная важная функция, то что ваше объявление будет наверху. То есть, ну, к примеру, вы опубликовали там сегодня объявление с утра, там, в течение там, дня еще опубликовалось 20 объявлений. Они также сделали турбо или даже бесплатно делали, неважно. И ваше объявление опускается. Вот эти вот поднятия как раз <laughs> и дают э, возможность раз там в день делать одно поднятие, и вы снова наверху. Но в таких поднятиях нет смысла, потому что вы же не одни покупаете турбопродаж. В этой категории также люди покупают турбопродаж. Вот. Неважно там. А, как бы вы не были премиум или вип, там, или выделением, в любом случае люди также а, покупают объявления, также платят деньги Авито, Авито в этом заинтересован. И, естественно, если после вас, там, купил хоть, там, 5 человек, в любом случае вы опуститесь вниз. Если вы завтра и подниметесь там, то, там, через полчаса, если кто-то опять или через 5 минут подал объявление в эту категорию, вы снова опуститесь. И одно объявление, там, да, в принципе не дает нам хороший обхват если делать там скажем объявлений 20 да, то даже смотрите вот категории кстати вот турбопродаж цена сама зависит от категории в категории растений если вы там занимать продаж цветов да то это конечно всего 200 рублей но даже умножить их если уже на 24 тысячи рублей то есть раз в неделю 4000 все равно это уже деньги то есть в месяц это уже тысяч, да? А, если мы там будем говорить, там, а, иногда можно вот, для оптового а, бизнеса, для оптового цветочного бизнеса или для любого другого бизнеса использовать категорию готовый бизнес, то, естественно, тут уже а, речь пойдет о совсем других деньгах, да. Тут уже цена там, 1200 рублей. Ну, грубо говоря, 1000 рублей умножаем там, на те же самые 20 объявлений, 20 тысяч в неделю, да. То есть это уже в месяц 80 тысяч. Итак, что же нужно сделать для того, чтобы. Uh, иметь большой обхват, чтобы оставаться наверху и не тратить там ни по 1000 рублей, там, ни по 200 рублей. Смотрите, что мы делаем. Мы берем uh, и просто используем вот такой сервис. Называется онлайн прием смс на виртуальный номер. Uh, ссылку я укажу под видео. Uh, значит, смотрите, На самом деле, тут все очень просто. Для того, чтобы зарегистрироваться в Авито, нужна почта и э, нужен, значит, сотовый телефон. Что мы делаем? Мы просто берем э, почту Mail, на Майле создаем э, 10, там, ну, не 10, даже 20 э, email адресов. Делается, на самом деле, это очень-очень просто. Вот. И э, почему я говорю про Mail именно? Потому что, видите, Mail имеет функцию такую. То, что можно зайти там хоть одновременно в 30 почт, там, хоть в 20. Они все сохраняются, это очень удобно. Вы, конечно, запишите там пароль, да, можете вообще пароль один и тот же сделать. Но в любом случае я бы советовал использовать Mail, потому что это удобство, то, что все почты сохраняются. Не нужно там постоянно выходить, заходить в другую, то есть нажали, его уже в другой почте. Там, ну понятно, да, вот уже у меня поменялось, то есть. Вот, то есть, смотрите, теперь второй момент. Я бы советовал использовать браузер именно Google Chrome. Почему? Потому что Google Chrome позволяет сохранить пароли. То есть, когда у вас будет много аккаунтов на Авито, то есть минимум хотя бы 20, да, то, естественно, вы замучитесь постоянно выходить, заходить для того, чтобы легко можно было заходить из аккаунта в аккаунт, используйте Google Chrome, и он, видите, позволяет вам сохранить аккаунты. То есть, неважно, в какой аккаунт бы я не зашел, мне автоматически пароль сразу выставляется. То есть, это позволяет Google Chrome. Это тоже очень удобно. Теперь смотрите дальше. Значит, а, как вообще использовать этот сервис? Вы закидываете сюда деньги. А, за один номер на Авито, да, вы заплатите всего 4 рубля. Это очень дешево на самом деле, и это очень хорошо. То есть за 20 номеров вы заплатите 80 рублей. А, если бы вы бы платили Авито, вы бы заплатили 4 тысячи в категории в самый растение. растения. Если... Брать категорию там, к примеру, готовый бизнес, то это уже 80 тысяч. Да, тут это всего 80 рублей. Итак, смотрите, что мы делаем. Мы делаем оплату. Ну, сейчас я не буду производить. А, сразу смотри, ск смотрите, скажу, что вот я, вот к примеру, плачил да, там, 12 рублей, а, пробовал там сервис. А, вообще, на самом деле, я давно искал такой сервис, потому что вид я использую давно а, и научился хитрить и использовать его вот так вот, можно сказать, бесплатно, да, а, с помощью дополнительных номеров, но мне приходилось покупать там множество сим-карт. Одна там сим-карта 100 рублей, ну, то есть, не особо тоже это выгодно. Тут же номер приобретает все за 4 рубля и я естественно очень рад то что вообще нашел этот сервис смотрите что хочу предупредить когда будете оплачивать счет да тут есть много способов оплаты и я вот например не знаю как там через другие формы оплаты но я оплачивал через непосредственно Яндекс деньги и через Яндекс деньги я оплатил и сначала думал может быть лохотрон какой-то или еще что-то но у меня деньги там шли в районе нескольких часов Поэтому, если будете оплачивать через Яндекс деньги, то оплачивайте заранее, ну, желательно там за полдня хотя бы, да, чтобы там у вас точно деньги поступили. Если, возможно, будете оплачивать, я не знаю, там оплачивать через карту, то, возможно, деньги придут быстрее. Я не пробовал, я оплачиваю через Яндекс деньги. Итак, смотрите дальше. Что мы делаем? Мы размещаем объявление на Авито, но для того... Чтобы Авито вас не сблокировал, так как Авито запрещает 20 аккаунтов, есть такой браузер, он называется Tor. Вы скачиваете его, просто вводите там в Google, да, значит Tor, браузер Tor, да. Вот, браузер Tor. Можете с Гугла там вводить, можете с Яндекса, неважно. То есть вы скачиваете этот браузер. Вот он, кстати. А Вот, кстати, их официальный их не сайт. Я тоже укажу ссылочку. Смотрите, когда вы его скачаете, вы должны перед тем, как его использовать, закрыть все другие браузеры и перезагрузить компьютер. Объясняю, чем хорош данный вообще браузер. Именно этот браузер, когда вы будете регистрироваться на Авито, позволяет скрыть ваш IP-адрес. Тем самым робот на Авито не видит то, что это один человек, он имеет 20 аккаунтов. Потом вы можете сходи, а, заходить там легко там с того же самого Google Chrome, да, когда уже зарегистрируетесь после первых там объявление. Но в начале, ну для удобства, да, потом будете заходить через Google Chrome, чтобы там все сохранялось. Но для начала используйте Tor, для того, чтобы скрыть IP-адрес. То есть просто используйте браузер Tor, и таким образом Авито не видит ваш IP-адрес. То есть он скрывается. И Авито не распознает то, что у вас у одного человека 20 аккаунтов. Итак, что нам дает 20 аккаунтов? Мы делаем объявление, но мы его делаем, как бы вам сказать, да, бесплатно. То есть мы не выбираем вот эти вот турбо-продаж, мы делаем объявление, вставляем сюда фотографии и ставим обычные продажи. На одном аккаунте максимум делайте два объявления. Вот, я бы советовал два объявления делать, чтобы был обхват, но объявления должны быть все разные. То есть если у вас 20 аккаунтов, у вас будет 40 объявлений, все они должны быть разные. Что значит «все разные»? Во-первых, номера разные, да, то есть номера вы берете с этого сервиса, почты разные, заголовки разные, текст разный, цена разная, фотографии разные, контактное лицо, имя тоже разное. Таким образом, когда с вами будет связываться, вы сможете легко там, да, узнать, какое объявление, дало, так сказать, лучше конверсию. То есть вы можете спросить конкретно, что там написано в заголовке, да, или там какая указанная цена. И, соответственно, у вас будут такие индикаторы, по которым вы понимаете, какое объявление лучше продает. Сделайте там, неважно то, что вы, к примеру, продаете только розы. В одном объявлении вы можете написать там оптовый, ну, не знаю, там дешевый розы, да, по акции, там какие-нибудь кенийские, там, 30 сантиметров или 40 сантиметров. Во втором объявлении голландские розы, в третьем там эквадорские, в четвертом там э, какие-нибудь по сортам можете подразделять. Freedom там отдельно, цена мондиал отдельно, там белые розы отдельно, там красные розы отдельно. Но вообще, конечно, самый ходовой товар это розы и красные, и белые. Вот. Но можно даже с ними играть. То есть можно написать там Freedom, да, можно писать просто красные розы. В объявлении тоже э, текст там объявлений разный, цену тоже разную. Дорогую цену можно обосновывать качеством, там, стойкостью цветов. Но если у вас действительно, то есть цветы стойкие, да, вот у нас, к примеру, там роза может стоять там, месяц. Если у вас есть такие розы, то вы можете на них смело завышать цены. То есть люди готовы переплачивать, если у вас качественный товар, если у вас качественные цветы, да. Uh, ну, возможно, это будет смотреть кто-то, кто не занимается очень бизнесом, в любом случае все эти советы для вас также полезны, и вы, неважно, что вы продаете, когда вы сделаете 20 аккаунтов, uh, ну, к примеру, неважно, там uh, вы занимаетесь бизнесом по России или вы занимаетесь uh, бизнесом, возможно, Uh, по uh, там одному городу да если у вас один город то у вас вообще будет очень крупный охват да то есть клиент там к примеру он заходит uh, я не знаю там он смотрит там к примеру сейчас мы зайдем уфа, uh, так для дома и дачи и выбираем растения и мы смотрим да? цветы на любой вкус Видите, платно, на не кто-то делал кто-то тоже делал и тут делали, и тут делали. И что толку? все равно они потом опустятся вниз. А, ну, к примеру, я смотрю там. Нет, цена 30 рублей, да? Она меня затянула. Я нажал сюда. Посмотрел меня тут, может, фотографии оттолкнули. Или мне показалось там что-то неправдоподобным. Или еще что-то. Ну, не знаю. Меня что-то оттолкнуло. Я ушел на другое объявление. Но, если вы занимаетесь в одном городе, 40 объявлений блоком будут ваши. То есть, а, я там зашел на страницу. Где бы я бы не тыкнул, 40 объявлений, это где-то, я не знаю, но это, наверное, первые две страницы точно. То есть, в любом случае, клиент в основном заказывается с первых двух страниц, и клиент в основном будет ваш. Насчет публикации объявлений, я бы советовал делать их либо... Рано утром, либо поздно ночью. Зачем это нужно делать? Делайте это по московскому времени, когда, скорее всего, не работает офис Авито. Когда там не сидят сотрудники, да, не сидит персонал. Для того, чтобы вас ä, нельзя было отследить. То есть, ну, примерно где-то там офис Авито по Москве может открываться там часов в 8 утра, да? То есть, если вы по Москве размещаете, то либо вы там размещаетесь в 6 утра, да? Либо вы размещаетесь там в 12 ночи там, по Москве. Вот, Но я бы советовал в 6 утра, конечно. Вот, потому что за ночь тоже там кто-то что-то выкладывает, ваши объявления тоже смещаются. Но в 6 утра, если вы выложите то о, целый день там, вы точно, ваши там 40 объявлений будут наверху. Но смотрите, как сделать так, чтобы вообще клиент не потерялся, да, чтобы, или, к примеру, чтобы он звонил на один номер. Так как у вас номер виртуальный, он будет принимать только смс, он не сможет на него позвонить. Вы можете э, сделать две вещи. Значит, в, э, в самом тексте объявления нельзя указывать ни ссылку, ни номер, Робот это распознает и сблокирует ваше объявление. А для того, чтобы указать номер, вы можете его указать в фотографиях. Когда будете прикреплять а, к объявлению фотографию, то м -м, не прокрепляйте одну фотографию, прикрепите штук 5 там. Да? Первая фотография пускай будет без номера, там, остальные там. 2-3 с номером, или <свят> все там 4 без номера, 5 с номером, но в любом случае, чтобы номер был на одной фотографии, но не на первой, для того, чтобы не было, когда там зайдет администрация Авито, чтобы они не видели там на всех объявлениях ваш э, номер, да, то есть поэтому ну, нужно номер куда-нибудь вглубь засунуть, а в самом тексте объявления, напишите, что звонить нужно не на номер, да, там, который указан, там, тут, в объявлении, а звонить нужно на номер, который на фотографии непосредственно. Вот. И как-нибудь это... То есть, ну, укажите на это, сделайте акцент. Можете на самом наверху, там, написать, или можете дважды об этом написать наверху и внизу, там. Звоните номер на фотографии, там, не в описании, да. Ну, понятно, с этим, в общем, разобрались. По счету самого сервиса, смотрите, вы... Закиньте деньги сюда после того, как вы перечислите деньги. Один номер стоит, повторить, 4 рубля. но ну, закиньте рублей 100, к примеру, да? А, по 4 рубля это 25 аккаунтов. Потом вы поставите вот тут галочку на Авито. Ну, у вас авито тут не будет. Вы нажмете добавить а, из там добавить из предложенных, выберите вот тут Авито. Потом нажмете Добавить. Вот, я уже добавил. Потом ставите сюда галочку и нажимаете вот эту синюю кнопочку. И вы нажмете добавить, и сюда добавится номер. Вот видите, у меня, кстати, номер добавился. То есть я деньги закинул, тут баланс еще не пишется, но деньги уже есть. Объясняю, что потом делаете. Просто берете этот номер, скопируйте, Когда будете регистрировать свой вид, его вставляете, у него придет смс. Иногда из 10 номеров, вот тут виртуальных, на один номер может не пройти смс. Такое бывает. Просто берете, смотрите, в, а, вам номер дается на 20 минут. Просто, если не пришло смс, то берете, закрывайте вот этот номер. И все, деньги за это с ваш ну как бы не спишутся, то есть потому что вы не воспользовались этим номером. Все просто, потом в этом же тут вот прям под номером значит добавится прям под этим номером самой СМС код и вы его введете на Авито. Также есть инструкция вот тут вот показать инструкцию и вот тут прям видите пошагово можно страничку переключать. И полностью там, в сколько, в 4, по-моему, слайда, да, в 5 слайдов, в 5 слайдов инструкция, где вы полностью сможете там все посмотреть. Итак, повторюсь, Авито это одна из самых лучших площадок, неважно, что вы продаете, или вы там продаете в розницу цветы, или в опт, или вы продаете свой бизнес, или вы продаете какой-то товар или услугу. Авито это одна из самых мощных площадок, к тому же, если вы посмотрели данное видео, теперь вы знаете, как получать там, я не знаю, просто бешеное количество лидов, бешеное количество просмотров всего там за 20 аккаунтов за 80 рублей. Или сделайте там 25 аккаунтов, там по два объявления, это будет 50 объявлений за 100 рублей. Ну все, напоминаю, с вами был Вахитов Артур. Я занимаюсь организацией цветочного бизнеса под ключ. Также даю платные консультации. Помогаю как открыться, так и развивать уже существующий цветочный бизнес. Строю отдел продаж. Если у вас остались вопросы, пишите под видео. Все ссылки к данному а, вообще видео я укажу в описании. Всем спасибо большое за внимание. Пока.